Я в ярости, потому что снова в моей стране бандиты, называющие себя правоохранителями, ламываются в чужие дома и убивают их хозяев. Я в ярости, потому что прокуратура уже заявила, что применение оружия было обосновано. Это же прокуратура больше года закрывает глаза на убийства, пытки и то э, безумное насилие, которое твои отпаратит на улицах наших городов. Я в ярость, потому что вчера двое детей остались без отцов, погибших в бой. бой. Во всех этих преступлениях, безусловно, виновата преступная хунта, которая узурпировала власть в нашей стране. Мы все знаем фамилии реальных виновников этой смерти. Я уверен, что справедливая кара настигнет их всех. В том числе людей, которые стоят в этом здании. Но часть вины за все это лежит также и на нас. Это мы 27 лет назад решили, что э, снять... Э, так, это мы 27 лет назад решили снять себе себя ответственность и передать управление нашими жизнями кучке лжецов и сволочей. Это мы годами не интересовались политикой и молча мирились с нарушениями наших прав. Это мы позволили выстроить систему, которая сейчас ломает судьбы белорусов. И только мы сможем сломать эту репрессивную машину. Будущее нашей страны только в наших руках. Никакой Запад, никакие лидеры в Винусе или в Варшаве нас не спасут. Спасение белорусов ⁇ это дело рук самих простых белорусов. Вчера все мы видели жуткий страх, который вызвал у карателей вид вооруженного, а значит свободного белоруса. Это наш дом, наша страна. И только мы, смелые, гордые, свободные белорусы, каким вчера был Андрей, сможем освободить свой дом. Слава павшим героям! Беларусь будет свободна! Беларусь будет, будет свободна! свободна.